Приветствую вас на канале Сквозь Терни к Звездам, меня зовут Ярослав и как обещал начинаю 2021 год с проекта MMM PRISM. Произошли у нас кое-какие обновления, изменения в данном проекте и сегодня я вам о них расскажу. Смотрите видеоролик до конца и как обычно в конце я проведу розыгрыш, где мы разыграем с вами 10 призов по 100 монет PRISM. Итак, первая новость заключается в том, что теперь минимальный депозит для получения реферальных это 1000 монет, то есть, если вы хотите в проекте MMM PRISM зарабатывать, получать партнерские отчисления, реферальные со своей первой линии, то ваш собственный депозит должен быть как минимум 1000 монет. На самом деле, это довольно-таки небольшая сумма, поэтому я думаю, что каждый может себе это позволить. Имейте в виду, что теперь реферальные отчисления вы будете получать, если ваш собственный депозит не менее чем 1000 монет. Вторая новость, чуть посерьезнее. Для того, чтобы получать бонус это уже бонусы а, с последующих линий: там третья, пятая, десятая. Бонус-менеджер называется в проекте эти отчисления. Так вот, теперь для того, чтобы получать эти бонусы, ваш собственный депозит должен быть не менее 10 тысяч монет призм. Тут уже сумма более серьезная, но я думаю для тех, кто уже до этого зарабатывал, получал бонус менеджер в проекте МММ MMM Prism. эта сумма также будет не очень большой, и я знаю, что очень много менеджеров, у них депозиты собственные по 100 тысяч монет. Так что я думаю, ни для кого не проблема сделать депозит 10 тысяч призм, чтобы получать вот эти дополнительные плюшки. Но если у вас еще нету личного депозита 10 тысяч монет и у вас а, собственный депозит всего лишь 100 монет, я знаю, даже такие люди есть, то срочно повышайте свой личный вклад до 10 тысяч призм, если хотите получать вот эти вот менеджерские отчисления. Ну а мы переходим к третьей новости. Третья новость заключается в том, что теперь для начисления реферальных или бонус-менеджера, то есть каких-либо вот этих дополнительных плюшек у вас должен быть всегда в работе депозит то есть вы сделали первый депозит у вас прошло 30 дней все начисления процентов по нему закончились вы должны сделать реинвест чтобы не было такого что вы сделали первый депозит потом просто не делаете на него реинвест и собираете просто реферальные и менеджерские их выводите а ваш личный депозит он как лежал так и лежит нет в системе нужна циркуляция циркуляция монет как на вывод как и нам вот, и теперь администрация проекта ММ MMM Prism ввела такие правила, что если вы не сделаете закольцовку и у вас не будет активного депозита, то вот вас лишат вот этих всяких плюшек. Это реферальное отчисление и бонус менеджера. Так что теперь каждые 30 дней, в течение 30 дней, Календарных, возьмем это так, у вас в работе должен быть действующий депозит. Предлагаю вам каждые там 25 дней создавать новый депозит, чтобы не было никаких проблем. Или же вы лишитесь бонусных отчислений. Четвертая новость уже случилась ранее в данном проекте, но давайте я вам ее напомню. Теперь, выводя монеты, можно создать только одну заявку. То есть, не как раньше мы могли с вами, например, на вывод у нас было 100 тысяч монет, создать две заявки по 50 тысяч. Нет. Теперь эту заявку можно создать только одну. И после того, как исполнится первая, можно будет создавать и вторую. Ну и тут плавно мы перетекаем к пятой новости. Пятая новость заключается в том, что максимальная сумма на вывод за одну заявку это 25 тысяч монет призм. То есть, если чисто гипотетически у нас на вывод стоит 150 тысяч монет призм, то нам надо создать 6 заявок. 25 тысяч монет. И напоминаю, четвертая новость заключалась в том, что теперь нельзя одновременно, как это было раньше, создать 6 заявок, все по 25 тысяч монет. Нет. Мы сначала создаем одну, когда она исполняется, когда мы получаем помощь, мы уже можем создавать вторую. И так вот 6 раз. и Исходя из этого, по своим предыдущим выплатам, я предположу, что вывод 150 тысяч монет растянется, ну, на целый месяц. Примерно так. Если, конечно, индусы или русские, ведь создатели, основатели и держатели, называйте как хотите, мы не знаем. Так вот, если админы проекта мм MMM Prism не настроят так называемый смарт-контракт, который таким не является, выплата 150 тысяч монет растянется на целый месяц. Я не скажу, что это плохо, а для проекта даже и хорошо, но главное, чтобы это была стратегическая задумка, а не вынужденная мера. На этом в принципе новости закончились, давайте я дальше еще у меня есть пара пунктиков один из них это техподдержка я общаюсь с ней в телеграме и я не то чтобы недоволен их работой она мне скорее непонятна. Мало того, что я общаюсь с аккаунтом, который нигде не числится каков ресурс я просто его увидел в чате и там какой-то пользователь скинул, вот типа менеджеры могут обращаться сюда напрямую и их проблемы будут решаться. Так плюс ко всему были случаи, что поддержка заявляла о положительном решении проблемы, ну то есть я писал какую-то проблему, мне писали, что все решено. А еще и с наездом на лидеров, я не понял в том обращении именно наезд на меня был или на других лидеров, но мне написали, что вот вы захламляете саппорт, проблемами которых нет. А по итогу проблема была не решена и все наезды были ничем не обоснованы. Все не так печально, почти все вопросы решаются, но бывают такие случаи, поэтому проявите терпение и... Тоже поймите, что поддержка не резиновая. Я надеюсь, что команда ММ MMM Prism доберет к себе в арсенал людей, которые будут помогать нам в решении тех самых проблем, которые время от времени появляются как в моей команде, так, я думаю, и во всех остальных командах. И еще раз напомню о предупреждении, которое выделено красным светом на сайте и появляется каждый раз, когда вы делаете депозит. Дословно, вы сейчас его увидите у себя на экране, но там что-то типа того, что проект ММ MMM призм является кассой взаимопомощи и может такое случиться, чисто теоретически пока что таких случаев вроде бы не было ну как минимум я о них не слышал но в любой момент система администрация может отказаться вам выплачивать ваши монеты, даже те, которые вы сюда занесли, не говоря уже о прибыли, которая по ним набежала так что не вкладывайте единственные последние монеты призм, потому что бывает всякое может случиться и такое, что проект перестанет работать, или именно ваш кабинет заблокируют без объяснения причины. Это предупреждение вылетает каждый раз, когда вы делаете депозит, и я думаю, что каждый человек, который к своим финансам относится с умом, он должен был его прочитать. Ну, и я всегда об этом говорю, что это пирамида, что она может в любой момент схлопнуться, поэтому просто имейте в виду, потому что сейчас мне в личку вот начинают писать мошенник, еще что-то, что это пирамида, вдруг пытаются люди открыть мне глазами. На то что я и так знаю и о чем я вам в каждом ролике и говорю и еще у меня к вам будет одна просьба в моей команде более 700 человек и к сожалению некоторые допускают ошибки если вы хотите чтобы ваша проблема решалась быстрее то обращаясь ко мне отправляйте сообщение в таком формате как вы видите на экране вот появился у вас на экране это в разы ускорит решение ваших проблем ну и напоследок давайте, как обычно, 10 первых комментариев по теме видеоролика, в конце которых будет оставлен кошелек призм, получит от меня 100 монет. Да, помню, что у меня остался еще должок по двум последним видеороликам, там тоже монеты призм мы с вами разыгрывали, я обо всем этом помню. И завтра, ну завтра вечером, наверное, я отправлю вот за три последних видеоролика всем монет. Ну а на сегодня все, до скорых встреч!